здравствуйте ребята меня зовут богатейший ди добро пожаловать в новое видео в этом видео я покажу тебе как получить бесплатные деньги на binance также я расскажу как использовать эти бесплатные деньги для того чтобы заработать еще больше денег если тебе это интересно я настоятельно рекомендую тебе посмотреть это видео до конца не переключая свое внимание на что-то другое чтобы ты полностью понял о чем мы будем говорить для всех операций мы будем использовать криптовалютную биржу binance но ты можешь использовать и другие биржи с похожим функционалом ты должен знать что в криптовалюте очень много денег binance дает тебе возможность пассивно зарабатывать и даже больше все что тебе нужно это владеть монетой монета которой мы будем владеть в этом видео это binance coin binance coin также известен как bnb находится в списке 5 крупнейших криптовалют на сайте coin market cap если мы посмотрим на график цены Binance Coin, то увидим, что эта криптовалюта восстанавливается после недавнего падения. Кстати говоря, эти скользящие прямо сейчас, похоже, хотят образовать золотой крест, что является позитивным сигналом. Binance Coin это хорошая монета, так как у нее есть очень много способов использования. Также она является родной монетой Binance Smart Chain, конкурента блокчейна Эфириума. Благодаря этому на Binance Coin есть спрос. Кроме этого, природа Binance Coin дефляционна. Дефляционная природа и высокий спрос дают нам потенциал роста в будущем. Так что мы не только покупаем монету для своих финансовых операций, но также инвестируем в хороший криптовалютный проект. Мы можем приобрести Binance Coin на Binance с помощью обычной банковской карты. Теперь, когда у нас есть Binance Coin, я готов показать тебе, как мы можем использовать эту монету, чтобы получить бесплатные деньги. А затем и как зарабатывать еще больше денег с помощью этих бесплатных денег. Для этого на главной странице Бинанса нажми «Финансы», а затем выбери «Binance Earn». Пролистай открывшуюся страницу вниз и найди вкладку «BnB World». Нажми «Подробнее». Теперь нажми на кнопку «Начать стейкинг» и выбери количество Binance коинов, которые ты хочешь задействовать в стейкинге. Что такое стейкинг? Новички часто пугаются этого слова. Простыми словами, это как сберегательный депозит в банке. Когда ты открываешь депозит в банке, ты получаешь годовые проценты. Грубо говоря, в криптовалюте это называется стейкингом. На Binance, когда ты открываешь стейкинг, ты получаешь вознаграждение в виде процента. Чем больше монет ты стейкаешь, тем больше вознаграждений ты получишь. Когда ты стейкаешь свои Binance коины, ты будешь получать еще больше Binance коинов. Но не только это. Кроме этого, ты также будешь получать бесплатные монеты от так называемого Binance Launchpad. Нажми на кнопку «Присоединяйтесь к Launchpad». Теперь мы находимся на странице Binance Launch Pool. Здесь мы видим, какие монеты сейчас доступны для бесплатного, абсолютно бесплатного получения за то, что мы стейкаем Binance Coin. Если мы сейчас будем стейкать Binance Coin, то у нас будет возможность получить монетку M Box еще на протяжении 20 дней и 12 часов. Как мы видим, здесь постоянно происходят такие события и с другими монетками, все эти монетки можно получить абсолютно бесплатно за стейкинг Binance Coin. Сейчас на протяжении 20 дней мы можем получать м-бокс за стейкинг бинанс куэна теперь я покажу тебе как заработать еще больше денег используя эти бесплатные монетки которые мы получили но прежде если ты уже узнал что-то полезное не забудь поставить лайк мне будет очень приятно чем больше будет лайков тем больше будет похожих видео продолжим Например, во время запуска лаунчпула Mbox мы уже стейкали Binance Coэone. Значит мы начинаем получать бесплатные вознаграждения в виде M-Box. Так, кроме процентов за стейкинг, мы получим абсолютно бесплатные монеты MBOX и самое главное дату, когда она начнет торговаться на Binance. Это тоже очень важно. Почему же? Давай перейдем на график цены MBOX. Традиционно перед тем, как залистить ту или иную монету, Binance сначала отправляет эту монету на лонч-пул. После этого проходит 5-6 дней перед тем, как монета полностью залистится на Binance и будет доступна для торговли. Если ты стейкаешь Binance Coin и запускается Свеженький лончпул, ты будешь получать монеты этого свеженького лончпула. Эти монеты, которые ты будешь получать, еще не будут доступны для торговли на Бинансе, поэтому получая их, ты не сможешь их продать, так как они еще недоступны для торговли. Запомни, ты получаешь бесплатные только что созданные монеты. Спустя 5-6 дней после начала лончпула эти монеты становятся доступны для торговли. Когда Binance добавляет на свою площадку эту монету, есть миллионы людей, которые этого ждали. Именно поэтому покупательное давление на эту монету очень высокое. И мы наблюдаем очень серьезные пампы одной свечой. Что тебе нужно сделать? Ты получил эти монеты еще на этапе лонч-пула, еще до того, как она начала торговаться. И теперь ты должен ее продать сразу же на первой растущей свече. Так, ты получаешь эти монетки Ambox совершенно бесплатно тогда, когда они стоят тысячных доллара. Но сразу же после листинга ты продаешь на этом пампе и практически увеличиваешь свои доходы в 3 раза. Давай посмотрим на монетку, которая у уже завершила свой ланч например, ATA. Ты также получал ее, если стейкал Binance Coin во время ее ланчпула. Когда ты ее получал, она стоила доллара. После завершения ланчпула и листинга на Binance она подскочила одной свечой до доллара и сделала тебе 200 иксов. Напоминаю, ты получил эти монеты совершенно бесплатно за то, что во время их ланчпула на Бинансе стейкал Binance Coin. Обязательное условие сразу же после листинга на Binance на первой же растущей свече продавать. Конечно, не все монетки будут давать тебе сотни иксов. Например, еще одна монетка, которая завершила лунч пул, это клей. Давай посмотрим на ее график цены. Мы видим, что после листинга на Binance она сделала около двух иксов. Но напоминаю, это прибыли с абсолютно бесплатных денег, которые ты получил за стейкинг Binance Коина. Так ты получаешь бесплатные деньги, да еще и зарабатываешь на бесплатных деньгах. Итак, краткий вывод этого видео. Первое. Ты должен купить Binance Coin и застейкать его в BNB Vault. Второе. Ты уже стейкаешь Binance Coin в BNB Vault, а значит, будешь получать свеженькие монеты с Binance Launch Pool. Третье. Когда ты получаешь эти монеты, ты уже будешь знать, когда именно она начнет торговаться на Binance. А значит и четвертое. В то время, когда эта монета будет полностью добавлена на Binance и будет доступна для торговли, ты должен быть у своего компьютера или телефона в полной готовности продать на первой же растущей свече. И пятое, прибыль ты можешь вывести и наслаждаться ею, или перевести в стейкинг, чтобы получать еще больше пассивного дохода за счет Binance Coin и Binance Пула. Если видео было для тебя полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Чем больше лайков, тем чаще я буду выпускать похожие видео. А в описании, а в описании под этим видео я оставлю ссылку на плейлист с обучающими криптовалютными видеороликами, которые тебе нужно будет обязательно посмотреть. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывай и богатей. До скорого!